не очень... Реально. реально, Так, народ, сейчас я чапу починю и зайду. Ага. 19 секунд. А, а клубничная, случайно, не девушка, реально, нет? Наверное. Карманный гадюк это точно девушка. че счет да, это видел. То, что у тебя сиськи есть. А. Да, есть. Сиськи это первичные половые прыгают. Тиськи это клестка. Ну да. да, да. Дай, дай дым на, на вот, хороший, сидим чилим. Найс размер. Короткую зашли. Вы всё. Раунд. Красавый инженер. Красавый инженер. Я не знаю. Убили всех. Но они Начал просто все. зашли, мы их отпиздили, как бы все. И там похороне. Ясно. Вода на скалах. На воде, Блять, минус 50 в плунту. В плунту минус 50 лечится. Хорош. А, еще в саду. Еще в плунту. воду можно резать. Первый этаж, первый этаж. А чел. нельзя резать уже. Да, вижу, вижу. Пойдет. У нас первый этаж был. Он 2-9, кстати, сосет. Может быть, вот. В окне, окне, окне клубнично. Ага, лол. Ну, <связать> нахуй! Он с читами, походу, не? Походу. За один раунд, раунд, раунд, раунд сделал столько же киллов, еще и плачет, сколько он сделал за другие семьи. Так, пиздец. Да, пиз... И пиздец греб на следующий раунд, в себя поверим. Ебать! Ну, трахать, резать там. Надо, надо, надо трахать, по-моему, не резать. Не-не, надо резать. Будем трахать, трахать. Ведь таку зашли. Ах, ух ты. На тракторе что нам? -а -а, на крыше авик. А -а -а. Будем трахать, трахать. Бомба установлена. Вот теперь можно и резать. А, не, Мы нельзя. проиграли. Да, не повезло. Не фортану. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Они, по-моему, передумали двойку играть. Двойку побежал. Окей. Да ебать. На, на нахуй. Блять, уже зашли двойку. Что за ботинки у меня такие конченые? Найс, они без Два в три. На нахуй. нахуй. Враг уничтожил нашу команду. Это варфейс тут, блядь, кибит спортсмена на каждом бомбу. шагу. Реально, блядь. 37, ребята Похуй вообще. Мне кажется, надо второго меда взять и выиграть. Игрок. Или мне Бомба инженера убить. взять? Бомба взята. Постройте справа. Блять, уже с убить. воды зашел. Заебись. Минивэн чего у нас там авик сидит, и не понимаю, что он делает. Всех, блядь, пропустил мимо себя. <Слышко> я Инжа ah, взял. Давайте это не знаю, там. Гадюка. А, не, гадюка, ты кем в начале игры играл? Штурмом. Штурмом. А медом кто EB играл? А, не, прям в начале игры я за меда играл. А, ну вот. Так, тогда ебай возьми меда. И и кто-нибудь из Авиков, тогда в Айт, может, второго меда бы взял. У них Авики-то не стреляют толком. Мы в два меда, я думаю, можем легко комбактировать. Такая хуйня. Не знаю, я играю под музыку. Я думаю, то, в принципе, более-менее ровно все. Мне хавики вообще не стреляют, мы по сути 5 в 3 играем. У них вон 3 челика в плюсе, и все, остальные хуй сосут. Наш Раз отряд разбит. Мы проиграли. Они в четвером, что ли, будут сейчас? Установите бомбу. А, нет загрузился. Видите, палец. Раунд начался. Бомба взята. Второй метод взял. палец дай. Надо сейчас главный раунд выиграть, чтобы не было 3-9 и все. А там два медика как-нибудь запотеют. Где убил-то? А, вода, вода. Да, Надо да. не дать резнуть. И мусор убил. На а тройке. На тройке, да, взорвите три. А, на Тенте, на Тенте, на Принимает. А это на трой, тройка, тройка. Сейчас взорву, погоди. Града пошла! Раунд Пойдет. Все, начало положено. Давайте комбачно. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Ну давай. давай. Меда убила, не безменно. На мосту справа Авик. Лос, второй второй бомба Авик может быть сбит. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Пойдет, пойдет, давайте так же. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Потому что мой пикач сюда куда? А я дал Ага. Найс. Медика взорвали. На двойке, на беремке, чел. Так, за плантом будет. Лучший. Оказывается. Okay. Ебать, ебешь, красава. Блять, на дерево. Дерево, дерево, взорвите. Он... Да, на дерево. Дай, На противника Пойдет, ребята. Установите, бомбу. Давайте так же. Они третьего ВП взяли. Раунд Осторожно! Я думаю, нам только на руку, потому что они сейчас за атаку будут играть в да, левый. на медике, блин, в скине, блядь, бегает. Мы Бля, Враг не спел. Нашу Хуво вам, ну, ну можно отыграться. Объекты. Скины можно? Не, отыграться взят. можно, Раунд скины ты увидел. Найс, где убил? На мосту. Народ, надо что-то с этим делать. Хорош, лучший. Перемка, перемка на два есть. Блять, блять, первый этаж. Граната! Перемка, авик на двойке. Последний. Кидай, гранату. Против Бля, против... мой фраг с Мы победили. Я ему 7 сюда. Я Вы ему 7 съедал. Его скрылся. Раунд начался. Надо тройку взорвать. Осторожно, граната. Не взорвал граната. это два, походу. Да, да два, чисто да, на два. один. Вот. Гостяшка. на гранату. А дальней. Граната. Хорош. штурм. Дерево убил. Убил фунтушторм. Медик, медик в подкате, перезаряжается, убежал на Перемку. Перемка Перим. нет. Короткий. Перемку убить. Дерево. Да блядь. Исда. Дерево резает. Тоже леса Давай. Еще, еще меня можно поднять тут рядышком. Мойцы Или кто-то у нас хороший Погнали единицу и поджим объект. делать, Савик иди саки со мной. Раунд Остальные тройка. Взят. На тройке правой кнопкой а от ящиков киньте хай, я на него. Ну, поджимаем, не забываем. Да, да, да, да, да, да, да, да Окей, его в спину да. может сыграть, нет? А, вы уже все окей. <свист> Сука, пидор Можно резать на мосту Подкат летит, авик, подкат летит Я красного пил Держись, я. Тебе повезло, Это На воде кто-то есть, что ли, мне кажется <свист> Хорош <свист> <Середа>. <свист> Лучший Подкат, авик, дайте дым Дым быстрее, на подкат <свист> Да алё, нахуй ты, блять, просто так резаешь Найс, штурм остался, можно еще поднять. Присайтесь. Он будет лонги играть, а он на да. Молодцы, бля, лучшие просто. Мы обезвредили бомбу. Давайте Раунд еще раз единицу нами. подожмем. Смотрите, Защитите если сейчас будет объекты. двойка, то летимся в спину просто фастом. Медик, дым на минивэн и просто врывайся нахуй. Кто-нибудь один из них Один, да-да-да, ха им дал. Взорвал, взорвал во дворе. Двор, двор, куша Хорош. Шины. Плент. Бля. Ну хуёво стартанули, так вообще, блять. Угадали. Защитите стратегические объекты. А, и, Всего Раунд? Раунд Я пойду двойку встречать. Я ноги не видел. Бля, ботинки, сука, Бравый медленные, пиздец бил. против так хуй поиграешь. Правый скал. Кидай гранату! Надо что-то с этим делать, его резнули. Двое. Иди са, тай, На два. доме, на доме, авик. Я руки с головы. А, я понял, смог убил он. Осторожно. Надо мить и рисать. Граната! Кидай еще, еще окай. На мини в пикселе а он, конечно, Убил. Можно борьбить. Медик. Убил. Убил. Блять, уже нож хотел доставать. Он минус 30. Варки, варки. Аккуратно, ресы, Да, да, да, да ресы. Найс. Дайте дым на подкат. Граната. Можете меня еще поднять. Он взорванный, отхилится. Штурм, ты смотри арку, а ты ресы, братан. Бля, для того, ну ладно. Все. На. Ну зачем? рез ресы, и он стреляется. Ой, хорош, ты меня еще погнал. Я бля. Штурмаю, самое главное, захился. Да. Ой, блядь, как убейте. разыграли Мы просто. Победили. Реально, ну реально. Подойду пойдем. Оттойка, можно, сидим, да, да. Бомба взята. Идем. Трявика. Два века у них. И два штана. Однем умедом, мы рисаемся. Да, да, я говорил, он два меда На хромакее помог кто-то стоит. Наверное, вик. Или что? Блять, мусорка, мусорка, можно поднимите. Взорваю мусор. Не взорвал мусор, он с подкатай. Убил подкат. Ага. Я убил уже. Медик убил, Саня, без меды. Медики просто живите. Подкатик просто стоит. Да. Авик там. Мы Лучше. Раунд. Все, один мейтар, раунд в обороне трансмейк. теперь взять. Давайте просто здесь разделимся, тогда Я, я там, ноги пик пик без мета, парни, без парни, парни, А один медик парни, со мной, а, один, один медик со мной на двоечку ну и все. Они я... без меда, Блять, чел окно пикает. На пары залез, парычи, парычи. Раз, сейчас попробую раз, его раз, снять. Пять, Один Не вижу за его на парочах. Один зашли они, За подкат выйдет сейчас. Убила авика. У вас, у вас. Всё, ГГ. ГВП. А, нос, нос. Вода, вода. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд Спасибо разбит. за игру. И вам. Какой там счет у нас был? 3-8, по-моему, да? Да. Yeah. Потом был 6-9, и в итоге мы выиграли 12-10. Че, с кайфом, по-моему.